А ты? Я тоже не помню, чтобы мы что-то скачивали. Но быть не может, что мы даже обычный Рэгдолл не скачали. Что делают те трое? Вам нужно срочно на это взглянуть. Опыт дает о себе знать. Я круче. Что происходит? Эти двое начали стрелять друг в друга.